Ковид обсуждаем, да? Вот сколько на сегодня умерло над ковидом? 62. 62, да? Кто не считал людей, которые умерли, не дождались помощи скорой? Никто не считает. Потому что лечь в больницу планово они не принимают. Только получается у нас либо совсем куда ты должен приехать на скорой, и то, если тебе привезут, успеешь. Этих смертей никто не считает, это раз. Второе, вот эти все продления и постановления, мне кажется, это все-таки для власти, знаете, как ребенок в детстве, когда чего то боится, говорит, я в домике, такие указы издают, потому что при этих указах невозможно провести массовые митинги запрещенного. Постоянно продлевается, продлевается. Хотя здесь у нас по, по большому счету уже как бы все работает в принципе. Вот почему то они продлевают? Иначе чего-то боятся? Боятся, и вот такие это как мелкие пакостники поступают. Просто пример небольшой вот, буквально я во вторник был в Дербенте, там запретили митинг, ну сделали как встречу с депутатами, но все равно вот. Полиция набежала столько, это не, не передать. Просто. Я говорю, ну что, мы просто общаемся. Мы сейчас будем собирать ну, на вас материал, составлять административный документы. Запрещено сейчас встречаться. Я не смотрю. Ну, это вот просто сделано для того, чтобы людей ограничить. Ну а в целом, конечно, хотелось бы пожелать людям нашим землякам поздравления кто конечно, заразился с такой обстановкой в таком отношении конечно очень тяжело тяжело смотреть на все на это потому что ну нет у нас пока хорошего руководителя который смог это все организовать да. и страдает уже